Здравствуйте, друзья! Вас приветствует Вофок.нет, портал, посвященный симрейсингу и автоспорту. Вы смотрите трансляцию в записи с трассы Шпильберг А1 Ринг, на которой сегодня проходят последние финальные тесты онлайн чемпионата Формула-1 2010-2011 тесты я имел в виду последние предсезонные возможно конечно будут у нас тесты по ходу сезона хотя обычно такой не практикуется но кто знает сегодня у нас собралось ну изначально 16 пилотов сначала было про Проведена квалификация в формате, в котором она проводится во втором сегменте, то есть 15-минутная сессия, правда, за счет того, что собралось не так уж много пилотов, без какого-либо выбывания. Изначально у нас было 16 пилотов, но к гонке двое из них покинули нас по каким-то причинам. Стартует всего 14 пилотов. Квалификацию я решил не включать в данные в данную запись, потому что записываю ее не находясь на сервере, а с повтора. И непосредственно результатов не видно. Видны только конечные результаты, но они видны, потому что они выложены на сайте, на форуме, но не здесь, не в игре. И Поэтому мы будем сразу смотреть гонку. Я думаю, мы также можем еще пропустить установочный круг, начать сразу с прогревочного. Но сначала... Я, кстати, в очередной раз, как и в прошлый раз, слишком поздно забыл представиться. Для вас работает в комментаторской кабине Богдан Холошевский, известный на форуме под никнеймом «Shadow60». И прежде чем мы начнем смотреть прогревочный круг гонки на 50% дистанции, давайте посмотрим, кто сегодня будет в ней участвовать и в каком порядке стартовать. На пол позиции Никита Решетов из команды Renault. Его время... Круга квалификационная минута 8 секунд 546 тысячных. А, менее чем на одну десятую от него отстал его тезка Никита Фадеев из команды Force Индия а, минута 08.636. На Втором ряду На втором стартовом ряду у нас Ярослав Варзонин из команды дебютанта Virgin, минута 08.718 тысячных. И Алексей Валетов, тест-пилот Макларена минута 08.890. Далее Дмитрий Усольцев-Рено, минута 08.961 тысячная. И Богдан Ковалевский-Virgin, минута 09.324 тысячных. Далее Дмитрий Трофимов, тест-пилот. Лотуса, минута 0,9.385. И Андрей Тимофеев из Феррари. Минута 0,9496. Тоже стоит отметить, что Тимофеев является тестером. Далее Алексей Евсеев, Маклара, минута 09-524 тысячных. Делит пятый ряд с Евгением Бариновым, тестером Верджина, минута 0,9.82 тысячных. Вот, кстати, я не прав, потому что Баринов-то, он показал это время, но он не стартует, вот я это упустил. Поэтому на пятый ряд у нас перемещается Вилли Гринов, HRT, Hispania Racing Team, минута 10-6 тысячных, да, именно 0,06. Далее Макс Хохлов из «Вильямса» минута 10.47, Дмитрий Загоруйко Заубер, минута минута 10.217, Дмитрий Хохлов из минута 11.378, и последним будет стартовать Юрий Сазонов из «Напарник» в данном случае. Загоруйка по Зауберу Правда, в отличие от Загоруйка, Сазонов является тест-пилотом И его время минута 12 тысячных Вот я, правда, да, я зря назвал Баринова Потому что он участвовал в квалификации Но сейчас он не стартует в гонке а, Ну вот, теперь мы можем уже смотреть Как пилоты проходят прогревочный круг Итак, пилоты уходят на прогревочный а, Первый поворот, кстати, Кастрол, он достаточно опасен, когда речь идет именно о первом повороте первого круга, будем надеяться, что серьезных инцидентов здесь не будет, пилоты греют резину, позициями, в общем-то, они тоже пока не меняются, это, в общем-то, не запрещено, если позиция затем будет возвращена. Так, а у нас какие-то проблемы, видимо, у Хиспании. Это Вилли Гринов, и у него перегрелся двигатель. Видимо, в процессе э, переказовок, может быть, игрой со сцеплением... Да, дымит двигатель у Хиспании. болит, останавливается, вот так номер, но... В общем-то... Я не знаю, может быть, вообще на данных тестах было предписание регламент соблюдать, но, может быть, все-таки сейчас воспользуется Вилли возможностью быстро проехать круг из боксов и все-таки занять место на стартовой решетке. Я вот даже сейчас не знаю, как он поступит. Я, конечно, никаких санкций непосредственно в чемпионате не последует, если он сейчас не послушается, так сказать, регламенту. Но пока он в боксах. Так что я уже вот даже и не знаю, может быть, просто... Будет стартовать с решетки. А вот уже лидеры-то подъезжают и останавливаются. Так что вот сейчас будем следить там в районе Евсеева. Пятый ряд. Займет ли Вилли место. Или будет просто стартовать из боксов. По-моему, там сейчас появилась машина. Ну что ж, а у нас загораются огни. Когда они одновременно погаснут, будет старт. И они не погасли, они светились зеленым. И у нас здесь, ух, как! их как столкнулись Вилли Гринов и а, а, и Макс Кахлов. По-моему, для обоих это уже конец гонки. Там явно задний спойлер было. Потолкались вместе Решетов и Фадеев в борьбе за первое место. В итоге отдали это первое место Валетову и продолжают борьбу. На четвертом месте Варзонин далее. Насколько я вижу, Усольцев и Ковалевский. Вот во втором повороте Римус снова вылетают. Он несколько машин в зону безопасности, но зону безопасности асфальтовая. Фадеев сохраняет второе место на третьем. Решка. Далее только в Арзоне. Но у Сольцев. Это, видимо, Ковалевский. Евсеев прорвался. Это Андрей Тимофеев. Трофимов. Да, Трофимов. Его проходит, правда, Дмитрий Хохлов. Я просто кликаю ярлычки, чтобы проверять правильно ли я фамилии. А здесь у нас это Сазонов. Да, без акуля у плавника у нас здесь Сазонов. Виллигринов пытается проехать круг без заднего спойлера и завершить, в общем-то, все в боксах. У нас сошел Дмитрий Загоруйко, мы, к сожалению, не видели. Почему? Ну, а с Максом Кохвалом, я думаю, все понятно. Первый круг лидером заканчивает Алексей Валетов, Далее Фадеев, Решетов... На четвертое место у нас оказался э, Варзонин, а вот у нас откатился, я так понимаю, кто у нас откатился? У нас откатился э, у Сольцев, видимо какую-то ошибку допустил. Но откатился и Евсеев, э, как ни странно, и сейчас они, в общем-то, борются и может быть, может быть сейчас повороту Римус на торможении у Сольцев идет вперед, и тут еще Лотос, ой, ой, ой, ой, ой! -ой, -ой как тут опасно действуют пилоты и у нас вот передний спойлер передний спойлер Испании кстати очень легко перепутать спойлером Макларена но тут и заднего нет и по-моему ну, мне кажется для Хохлова здесь уже все закончено друзья я предлагаю посмотреть да он заканчивает гонку я предлагаю посмотреть повтор этого инцидента и вот сорможение перед поворотом Римус, это с камерой как раз Испании, о, вы знаете, а он весь в этих толкучках-то не участвовал Нет, здесь Макларен, Рено, Верджин, они здесь совершенно ни при чем Он абсолютно сам вылетел Вот оно что оказывается Нет, здесь тот инцидент ни при чем Это абсолютно вина пилота для Вилли Гринова, видимо, тоже все заканчивается. Кстати, мы посмотрели этот повтор, но мы ничего не потеряли. Мы возвращаемся в то же место, куда откуда на котором мы прервались, чтобы посмотреть повтор. То время оно на гонке не отражается. Так, дайте ко мне разобраться, кто сейчас где. Да, по-прежнему Валетов лидер, за ним Фадеев, за ним уже Решетов. Далее Варзонин, далее Ковалевский, его пытается, видимо, прессинговать Андрей Тимофеев. Я вот прошу прощения, что включили ручки, просто мне пока что не удалось некоторых пилотов запомнить, тем более, я думаю, к настоящим зачетным этапам эта задача для меня упростится, потому что там уже составы будут постоянными и не будет тестеров. В конце концов, тестеры могут приходить только на свободной практике, но их-то мы показывать как раз не будем. Только за этой парой дуэлянтов у нас сейчас Усольцев, он обратно прошел Трофимова, далее Евсеев, вылетал, видимо, это поворот, это, видимо, был поворот Гессер, и в нем мне показалось, что вылетел Юрий Сазонов, а сейчас он в Лауда. Ну да, лезет нормально. Он последний сейчас из пилотов, кто остается, потому что у нас сейчас в боксах, да, закон... Нет, это Дмитрий Хохлов. Да, и Вилли Гринов, и Дмитрий Загоруйка и Макс Хохлов, они все гонку закончили. Таким образом, пилотов команды HRT у нас больше на трассе нету. Зато два Макларена, и один из них лидирует. А какой круг, я вам сейчас скажу. Это круг четвёртый всего у нас их будет, если я не ошибаюсь, 36. Гонка проходит по правилам укороченной гонки в два раза. Дистанция всего лишь 50%, это 36 кругов. Но и резина с топливом, соответственно, тоже. Они, наоборот, увеличивают. То есть, увеличиваются расходы и износ, соответственно, топлива и шина. Поэтому получается, что... Шины изнашиваются в два раза быстрее А ведь на самом деле никит Фадеев-то не так и далеко Он сейчас может предпринять какие-нибудь атакующие действия По отношению к, к тестеру Макларена И, соответственно, топливо Топливо, которое, кстати, с тыл вот с полными баками Заправки-то у нас запрещены Как-то оно незаметно Поэтому сейчас, видимо, времена круга далеки от того, что... Давайте посмотрим Было время круга минута 12 если я все правильно понял минут 12907 времена круга сейчас далеке от квалификационных сейчас примерно 4 секунды медленнее Никита Фадеев, чем в квалификации и я говорил о топливе ну какие у нас могут быть еще изменения в регламенте в техническом, в общем то их больше нет проходит, опа, и атакует ошибся на выходе из Римуса и Фадеев выходит э, в лидеры этой гонки но в общем то это еще ничего не означает, потому что посмотрите Валетов то контратакует э -э -э пытался контратаковать но сейчас наверное из этого уже ничего толком не выйдет если только нет, в Никелауда он приближается обратно к пилоту Форс Индии к ветерану, можно сказать, чемпионата, к... простите, не хочу нагрубить, но возвращенцу, но здесь абсолютно не хочу никого обидеть, просто использовал такую терминологию. И есть контакт в... О, но контакт выходит боком самому Валетову, он теряет передний спойлер, который там на заднем плане летит и вынужден заехать в боксы. О, здесь еще и Дмитрий Усольцева разворачивает. Да сладно. сейчас его еще и Евсеев пройдет. Это было на выходе с поворота Йохен Ринт. Значит, получается у нас от этого что? Лидирует Никита Фадеев, за ним Никита Решетов. Сейчас он вновь, может быть, будет догонять Ренофорс Форсендию. На третье место перемещается Ярослав Арзонин, с которого он, по-моему, и стартовал. Далее у нас... Прорвался, видимо, да, это третий Тимофеев, он, да, он уже давно обогнал. А, к, э, вар... а, это Варзонин, вот оно что. Так у нас на третьем месте получается Ковалевский, а Варзонин-то провалился. Ну, вот какой интересный поворот событий, к сожалению, мы упустили. Да, действительно же, шлем Лука... Лукаса Деграсси, это, это Ковалевский. Вот ну что делается-то. За ним только Дмитрий Усольцев, далее Алексей Евсеев, Юрий Сазонов. И вот только сейчас э, возвращается на трассу Алексей Валетов. И возвращается он, увы, последнего. Мне такое впечатление, что у него еще и двигатель дымится. Да, дымится мотор. Походу, некоторые пилоты не позаботились выставить настройку радиатора. Или буста. Хотя буста, в общем-то, можно менять и прямо на трассе. Видимо, с пылу жаров после квалификации пилоты не позаботились о том, что чтобы машины доехали до финиша двигатель работает на износ, но уже нет, пока что это не так, как у Вилли Гринова на прогревочном круге, здесь еще может быть какую-то э, часть гонки он еще продолжит, но доехать до финиша я не представляю, что для него это возможно. Лидирует по-прежнему... Никита Фадеев, но, в общем-то, мы можем сказать, что Никита Решетов недалеко, и, может быть, уже начинает обратно догонять своего тезку. Так что, за этой ситуацией тоже, думаю, имеет смысл понаблюдать. Богдан Ковалевский далеко. К нему приближается, кстати, весьма и весьма активно к нему приближается Тимофеев. Я вот... Тяжело очень мне запомнить. Да, Тимофеев, я просто немножко путаю некоторых пилотов, э за что прошу прощения. А, да, это все правильно, это Тимофеев, Феррари, и он приближается, мне кажется, к Ковалевскому. Здесь явно намечается спор. Но здесь, посмотрите, здесь вот что, здесь Варзонин, Варзонин проходит пытается пройти Рено у Сольцева и у него, видимо, это получить. Нет, посмотрите, у Сольцева сопротивляется, но к хорошим это не приводит. Они оба вылетают в Кастрол, и в итоге все-таки Варзонин берет свое. Но будет ли контратака? По внешней траектории и есть контакт, есть контакт. Для Варзонина это уже передний разбитый спойлер нет задний на месте, но в общем-то за счет этого его проходят все, но это на самом деле почти ничего и не означает, потому что его сейчас все равно практически все пройдут и муж сейчас мало того, что без переднего спойлера ехать в боксы, так еще и а он вообще что ли решает закончить гонку? Да, вот еще минус один пилот. А значит Давайте посчитаем, кто же нас в итоге покинул. У нас покинул Ярослав Варзонин, Верджин. В гонке, опа, вот это неожиданность. Трофимов, Дмитрий Трофимов, Лотус. Хиспания, Хохлова и Гринова. Загоруйко и Макс Хохлов. Лидирует Никита Фадеев. Далее, ой, как опасно. Только поворот не пойму. Это, наверное... Нет, это был не Римус, это был Кастрол. Из Кастрола на выходе из этого поворота я почти потерял машину Никита Решетов, но в итоге поймал. В чемпионате, я напоминаю для тех, кто не знает, уже второй год подряд отсутствуют какие-либо помощники электронные в машине. Правда, вот сейчас вернулся, довольно спорное решение, вернулся лаунч-контрол отсутствуют uh, такие системы как traction Control и ABS, вообще отсутствует все, присутствует только автоматическая коробка передача, и то это, естественно, на выбор все, uh, автоматическое сцепление, и вот теперь вернулся Launch Control. Некоторые пилоты против этого внедрения, некоторые наоборот поддерживают. Uh... Нет, вы знаете, по-моему, все-таки Никита Фадеев от Никита Рештова отрывается. А, ну и после такой ошибки, ну, правда, сохранил машину в Ринте, потому что и по онлайн-гонкам, и по настоящей Формуле-1 просто бывают, бывали, бывало разное, и на самом деле очень мастерски вышел из этой гровиной ловушки безопасности. При вылете в Ринт могло бы все намного хуже, но он и на выходе из Кострола ошибается, и, естественно, упускает, упускает лидера гонки и, наверное я не знаю сейчас что должно случиться может быть тоже должен ой как ошибается тимофеев и его проходит ой, как кошмар какой творится его еще проходил Фух, в Кострол вылетает Тимофеев, его за счет этого пытается пройти Усольцев, но за счет этого тоже ошибается, оба теряют передние спойлера, а теперь еще Гевсейв должен проходить их обоих. А, сейчас две... А, так, Тимофеев-то передний спойлер не потерял, он просто вылетел, может быть даже у Сольцев, Нет, по-моему, там был удар о стену. Но у Сольцев теряет теперь насчет этого позиции, а Юрий в Сазонов, он наоборот, он сейчас будет немножко даже при... А, хотя его Валетов догоняет. вот что интересно. Там, правда, вот у Валетов тоже проблемы и не маленькие проблемы на выходе из кастрол. Но, надо сказать, что Созону активно догоняет. Э, это выбывшие Догоняет Валетов. Все еще первый у нас э, никита Фадеев. И, ну, примерно такое же расстояние, как и круг назад. Сколько у нас кругов прошло, я вам сейчас скажу. Одиннадцатый круг сейчас на дворе, если так можно выразиться. Э, вот за счет этой ошибки теперь... Не так уже близко Тимофеев к Ковалевскому, и сейчас более того у него на хвосте Евсеев, а это чревато, чревато борьбой, и сейчас сам Тимофеев уже будет скорее вынужден думать об обороне, нежели об том, чтобы догнать и обогнать «Верджин». И что, нет, здесь, наверное, на атаке не будет, время все. А вот в следующих поворотах в Бёссере, в Никелауде, в Дехарте, Бергере это уже вполне возможно. Традиционное для Формулы-1 соперничество Феррари и Макларен тоже выйдет впереди. И едва-едва не случилась атака, это уже очень близко. Но нет, в Бёсере не получилось, может быть, в Никелауде получится. Нет, пока что твердо, твердо держит позицию Тимофеев, но в любую секунду здесь все может измениться. И в Герхарде Бергере. как интересно. Может быть сейчас будет атака и но ну, нет, здесь ее, ну может быть и хорошо, потому что в прошлый раз мы видели, то чем это закончил. А, так Тимофеев, а Тимофеев уходит в боксы, видимо, все-таки в том вылете какие-то повреждения он получил, которые не видно глазом, на глаз, но или просто решил сменить резину, потому что резина... Нет, мы здесь по текстуре не можем судить, по полоске, потому что одно дело просто графический апгрейд. А прошел, прошел тем временем валетов Сазонова, там же позади теперь только Усольцев. А, так Усольцев видимо вышел из боксов-то позади Сазонова, но теперь вынужден... Это вот я понять не могу, это у Сазонова резина так прогревается или что? Или это просто какая-то ошибка? Нет, понять так невозможно, чем он в данный момент занимался. У нас так у меня такое ощущение, что а, нет, это другая камера, все правильно, это другие пилоты, я думал, это Макларен каким-то непостижимым образом вышел в лидеры. Ух, ошибается на поребрике. Даже не ошибается, а просто подскакивает. А что-то там, вот только сейчас позади появляется режстав, значит, все-таки отрывается Фадеев. И сейчас он, по-моему, начинает 13-й круг. Да, это так и есть. Время круга последнего, 12 минута 12-220. То есть, время круга пока что даже и не растет, но... К сожалению, состава резины мы пока что и не знаем. Будут фиксированы вроде бы составы, как и в прошлом году. Но нет, я вам пока не берусь насчет этого сказать. Естественно, на квалификации Гран-при Бахрейна я вам об этом все прекрасно расскажу. Вообще, вот данные трансляции, в записи будут осуществляться, ну, в общем-то, довольно просто. В субботу, о, простите, в четверг. Когда будет идти квалификация, прямо во время того, как она проходит, ваш покорный слуга заходит на сервер и начинает записывать, присутствие на сервере в качестве гостя, записывать квалификацию. А вот гонку уже буду записывать ваш покорный слуга, то бишь я буду записывать уже в записи с повтора, как, в общем-то, я делаю это и сейчас. Почему? Ну, просто для того, чтобы не нагружать сервер, для того, чтобы, возможно, была показывать вам повтор какого-либо происшествия, не теряя при этом, вот как мы сегодня уже смотрели повтор вылета Дмитрия Хохлова. И... Еще такой момент, что, скорее всего, ну, я э, довольно, ну, не хочется, даже это не критика в адрес данного э, человека, я имею в виду сейчас, конечно же, Илью Моисеева, но, к сожалению, не всегда он имеет возможность присутствовать, иногда с ним просто нет связи, поэтому вообще изначально планировалось, что и предыдущие тесты, и эти, и все гонки, и все квалификации, мы будем комментировать с ним вместе с ним, но я просто пытаюсь, так сказать, смотреть на вещи реально, и похоже, он не всегда будет присутствовать, но... Я буду всегда присутствовать, делать для вас эти трансляции, и, в общем, чемпионат обещает быть очень интересным, как, в общем-то, это всегда и бывает. У нас скучных чемпионатов, в отличие от реальной Формулы-1, -а», не бывает, поэтому смотрите трансляции, следите за чемпионатом на форуме, участвуйте, и, в общем-то... Ну мы будем дальше смотреть Фадеев по прежнему лидирует Мне показалось широковато вышел из Мобилком Но нет У меня такое впечатление что чуть-чуть Самая малость Рештов подтянулся Евсеев к Валевскому не приближается На пятом месте у нас почему-то у Сольцев. А как он там оказался И Сазонов там же Это что означает Значит что у нас откатился А у нас Валетов сошел у нас Тимофеев сошел И мы теряем пилотов, друзья мои. У нас осталось-то, получается, всего. Фадеев раз, Рештов 2 Ковалевский Евсеев 3-4, 5-6 усольцев в Сазонов, и все У нас 6 машин на трассе. Скучно. Скучно, друзья мои. И у нас только 15-й круг на дворе. И. Гонка, ну, там, с прогрева... Нет, это, наверное, вся полная запись. Идет 22 минуты, но, на самом деле, мы это смотрим немножко... Мы смотрим 15,5 минут, начиная с прогревочного круга. И должен я вам сказать, что действительно все довольно скучно. Мы смотрим на трассу глазами Алексея Евсеева, который пытается, пытается угнаться за верджином богдана ковалевского и пока у него не очень это получается но еще все впереди и пидстопы, конечно будут в конце концов износ резины двойной как и расход топлива но топливо это та, это тот это переменная которая теперь не входит в число тех переменных которые мы обсуждаем при обсуждении питстопов да мод конечно в зон 2009 и Модельки-то не учитывают, модельки-то все 2009 года боли бы как бы, но правила-то они теперь 2010-го. Поэтому как бы в плане физики, технический регламент он использует 2010 год, поэтому топливо, полные баки на старте гонки и тому подобное. И прочие изменения. Вот насчет резины я не скажу, потому что брали физику тоже за зону но, я не знаю, занимались ли там передней резиной, чтобы сделать эффект того, что она осузилась. Так, а это с камеры Дмитрия Усольцева. Это, соответственно, со Зонов, сошедшие. Время круга. Минута 13 205. У меня такое впечатление, что Никита Фадеев начинает у него что-то не так может быть с резиной, потому что время круга падает. А вот у Никиты режет, что это время круга минут 11 924. Это, знаете, он все-таки приближается, хотя визуально мы этого не видим. А там и круговой, машина была белого цвета явно, и мне кажется, что это Юрий Сазонов на Залбере, за этой опа и на третье место у нас выходит э, алексей сеев но это исключительно потому что на пидстопе Ковалевский а на Вирджине, и он все-таки выходит обратно на трассу четвертым и да пятым остается Дмитрий Усольцев но это за счет различных коллизий которые он допускал перед этим так что, скорее всего, пока что останется. А вот Ковалевский может еще отыграть обратно свое третье место, если уйдет на питстоп Евсеев. В общем-то, он уже в повороте Герхов Бергер. Мы сейчас как раз за этим проследим. Может быть, он тоже вот-вот уйдет в боксы. Но, на самом деле, сейчас интереснее борьба за лидерство. Потому что там сейчас Никита Рештов, судя по временному кругу, начинает догонять... Да, вот на этой камере кажется, что уже Никита Фадеев-то поближе. Вот посмотрим на круга. Минут 11.927, минут... А, это это не прошу прощения. И минуту 881 Быстрее, быстрее пилот команды но обладатель полупозиции. Вот только интересно, почему же Фадеев так встает круговой. Ну, круговой он только сейчас появился, он до этого явно не мешал. А вот износ резины, это да. Может быть какой-то более мягкий состав, чем у Рештова. Но этого сейчас, к сожалению, видеть не можем Сейчас тут доступны все четыре типа А Юрий Сазонов убирается просто буквально с дороги Сейчас он, наверное, еще и Рештова таким же манером пропустит Да, что и происходит Это камера у Сольцев. Больше пока на пидстопах никто не побывал Вот если только Евсеев скоро туда поедет А у нас вылетает Юрий Сазонов и лишается переднего антикла. Самое обидное, что это случается в повороте а, мобилком, и теперь он вынужден аж целый круг проехать без переднего спойлера, прежде чем поедет на пидстоп. Но я подозреваю... Нет, он кого-то пропускает сейчас, видимо. Да, он пропускает Алексея Евсеева. Я просто боюсь, что за счет этой неудачи Юрий Сазонов, как бы он не решил вообще не продолжать гонку, а куда делся Евсеев? Вот он так вперед далеко уехал что его с камеры не было видно. Вот он опять появился. И вновь разворачивается Зонова. Фадеев лидирует все еще. Время круга... А, вот он ушел, по-моему. Или нет, минут 1242. Минут 11890. Нет. А на дворе 19 круг, кстати, он заканчивается сейчас. Начинается 20-й. Это значит, что осталось 16-16 кругов. Пройти лидером Пока их диспозиция не изменилась Но Никита Решетов продолжает чуть-чуть Вот давайте посмотрим на круга Минут 1525 у Решетова И минута 11, 700 Нет подеев почувствовал, что Его позиция под угрозой Начал атаковать и улучшил темп. Он, конечно, сейчас опять уступил Решту, но он сейчас намного быстрее, чем пару кругов назад. И все, все еще третий в бокс он не спешит. А, он сейчас в повороте Кастрол, да, значит, он уже в боксе на этом груди не поедет. Ну, если только в конце вот, данного круга. Поэтому пока что, может быть, Ковалевский поехал на пидстоп слишком рано. Может быть, еще третье место ему не гарантировано. Все еще зависит от темпа этих двух пилотов. А его вот только сейчас на пидстоп попадает Сазонов. затягивается что-то пилотый стопу забдеров вот только сейчас все команда перестала работать закончила работу над машиной это все камеры тех пилотов которые вот давайте посмотрим на круга все-таки интересно а, никита фадеев минута 17 762 и опа первый круг когда рештов проиграл первый круг когда фадеев начал немножко опять отрываться ну что ж, с другой стороны, если бы он сейчас догонял Фадива, это было бы интереснее, потому что возникла борьба. А сейчас, ну сейчас, наверное, уже ничего не будет, если только на пидстопах кто-нибудь из них не допустит какие-нибудь промахи. А вот Евсеев на пидстопе, вот о чем мы и говорили. Сейчас весь вопрос, успеет ли, успеет ли Верджин Богдана, точнее, наоборот, Ковалевский на Верджине. Нет, быстрый пидстоп очень в Макларене, не успевает, похоже. Да, и все выйдет из боксов третьим. Да, он уже проходит по питлейну, по его окончанию кастрол и выходит из него. А, вот только здесь у нас кавалерский. Да, значит, здесь как-то и положено, как правило, в классике жанра все-таки э, более правильный питстоп ⁇ это питстоп поздний. Э, правда, вот здесь по-прежнему не видно. Евсеев, все, он же не настолько далеко их. Ну, значит, настолько он выходит из ремуса. Э, да. Более поздний петстоп, это более выгодный петстоп в данном случае, и выезжает из боксов Евсей в третьем. Четвертым остается Ковалевский, на пятом все еще Усольцев, на шестом все еще... Опа! Вот он опять целый круг проиграл за счет... это Юрий Сазонов, я имею в виду, он проиграл еще круг. И Фадеев вновь догоняет. Давайте посмотрим времена... У Фадеева. Он, нет, он вновь медленнее, минута 12387 и Рештов минуту 12.079. Вновь Рештов подтянулся. Подтянулся к своему визави из Форс Инди, И вот мне показалось, что в повороте Гсер Никита Фадеев довольно существенно перетормозил. Может быть, это сейчас опять скажется. И вот здесь вновь в этом в Герхардберге пропускает, я имею в виду поворот, конечно, ряки-пилота. В этом повороте вновь в сезонах пропускает обоих лидеров. Ну, на самом деле, в первой, далее, в четверке пилотов, которые следуют за двумя лидерами, без изменений, как и в первой паре. Но посмотрим времена круга, опять же. А Никита Фадеев Минута 12.94 Это на самом деле быстрее, чем предыдущий круг Но минута 11.617 Никита Решетов И он по-прежнему, ну, здесь уж совсем очевидно Что он его догоняет, хотя вот наоборот С глазами Решетов вот как раз Это не так заметно И перетормаживает э, Времуси э, Фадеев Сейчас посмотрим, как будет вести его машина Себя в Биосаре Я здесь э, дыма из-под колес не видел. Но продолжается. Здесь, по крайней мере, борьба, она пока что позиционная, но она здесь есть. А вот, э, вот в следующей паре борьбы нет, потому что Евсеев он вышел из боксов, но он теперь отрывается. У Сольцев, может быть, к этой паре приближается, но проигрывает им все равно слишком много. Тут, считай, расстояние между мобилком и. Я в секундах-то не знаю, у хронометража-то нет как такового подробного в моем распоряжении. Расстояние примерно как между поворотом Мобилком и поворотом Ремус. И мне пока да, едва не вылетел сейчас на выходе из костро. Но это уже камера. Камера, которая смотрит на сошедших Времена круга, минута 11, 204 взлетел темп, и Решетов проиграл Минута 11.599 Сейчас вновь взвинтил темп э, Фадеев э, И вновь начал Немножко обратно увеличивать отрыв э, Да, достаточно интересная Позиционная борьба, но с другой стороны С этой камеры-то наоборот, кажется, что он еще немножко Приблизился и вновь ее смотри, немножко Перетормаживает, но с другой стороны Мне показалось, что и э, Решетов, в общем-то, сделал то же самое, так что будем смотреть вновь на время круга. Здесь по-прежнему все спокойно, Евсеев спокойно отрывается от Ковалевского. У Сольцев пытается к ним приблизиться, пока не могу точно сказать, получается, у него ли, но вот при таком выходе из Юхина Ринта я даже не знаю, может быть, Ковалевскому он и подтягивается, а про Евсеева тут даже и говорить нечего. Вновь сейчас будем смотреть времена на круге. Итак, Никита Фадеев, начинает 25-й круг, минут 12136. минут 11-693, сейчас Рештофу очень сильно подтянулся, и на... сейчас будет уже 25-й круг, это означает, что, значит, остается у нас их, ну, сколько у нас их остается, получается, 12, 12 кругов остается пройти пилотом. Потому что 36 шестой круг это последний круг, всего их 36. Здесь трясет на полебрике Маклара, но, в общем-то, вряд ли это как-то серьезно сказалось на машине. Ковалевский на Вирджине все еще четвертый, Уфельцев все еще пятый, а Юрий Сазонов все еще шестой. Кстати, девятка на его болиде с такого ракурса кажется шестеркой. Так, а здесь... Здесь не могу я сказать, приблизился он к нему или нет. Хотя у меня такое ощущение, что выйдя из поворота, он чуть-чуть сбросил газ. Я имею в виду пилотера, но... Сейчас будем опять смотреть времена по кругу. Так, да, вот здесь все правильно. Минута 11,620. О, вновь полсекунды отыграл решеток. Вот как интересно. Но идут оба в пределах минут 11. Но с камеры уже видно, что он подтянулся заметно. Но время. Но на самом деле сейчас я что надо приближаться активнее, потому что у меня такое впечатление, что пит-стоп они проводить то ли вообще не собираются, то ли очень поздний. А на самом деле по. Ну, так, не то чтобы это был регламент, но, по-моему, это я вот не могу, я не помню, было ли это в регламенте, который уже, в общем-то, готов, то ли и все сделал отдельное предписание на эти тесты, что нужно в гонке обязательно совершить хотя бы один пидстоп и пока, в отличие от всей остальные четверки э, Евсеев, Ковалевский э, Усольцев и Сазонов, вот эти двое пока пидстоп не совершили и в общем-то времени у них на это остается не так уж и много э, но посмотрим в общем-то время-то у них еще есть. Сейчас опять будем смотреть на круга. Пилоты сейчас пойдут на 27-й круг. Фадеев. Минут 1651 и Решетов 500, минут шестьдесят Очень мало сейчас отыграл, но с этой камеры-то с внешней <свят> видно, что расстояние между боледами совсем уж сократилось. И скоро здесь уже, видимо, речь пойдет даже, может быть, и об атаке. Да, видно, что Ковалевский очень далеко от Евсеева и все дальше и дальше. А вот Усольцев-то как раз приближается все-таки к Ковалевскому. И может быть еще успеет его догнать и побороться за четвертое место а сазонов у нас вновь без переднего антикрыла но на этот раз это видимо случилось может быть даже раньше чем на выходе за ее и на этот раз ему не нужно проезжать еще целый круг прежде чем попасть на питлейн и заезжает на еще один пит стоп ну конечно он там вновь показался по моему нет в данном случае все-таки усольца а, ну конечно здесь уже никаких шансов так последним сезонов и останется вновь смотрим времена круга а, ну потому что у нас нет другой информации о том чтобы узнать а, как они в общем то а, приближаются друг к другу или нет фадеев минут один семьсот и посмотрите разница одна тысячная секунды и это одна секунды в пользу никиты фадеева на этом круге на 27 правда они уже сейчас на 28 восемь да, это не шуточное противостояние Посмотрим Сейчас они уже в Гёссаре оба Алексей Евсеев только в Кастрол И догнать эту пару дюйвилянтов у него, наверное, уже шансов нет Ковалевский, в общем-то, не там, где он и должен быть У Сольцев тоже там где он и должен быть. Сазонов успешно, в общем-то, выезжает из пидстопа, но он уже всем проигрывает круг, а кому-то даже и не один, а кому-то даже и не два. И что у нас здесь? Снова смотрим на лидеров которые выходят на старт-финишную прямую. Никита Фадеев минут 11,625, а Никита Рештов минут 11,393. И еще приблизительно чуть меньше трех десятых отыгрывает Рено форса Индии. Вот так, глядишь, еще чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть, и там уже будет и борьба. С другой стороны, кругов-то у нас остается, кругов у нас остается получается, всего 8, а даже уже 7,5, потому что пилоты на 29-м круге подъезжают к пороту Геосер. А всего у нас, как я уже вам неоднократно говорил, кругов 36. Времени у Никиты Рештова на какие-то действия остается совсем мало, и, но вновь перетормаживает в Геосере. А никита фадеев правда как то с этой камерой не скажешь что при этом ему удалось к форс индии приблизиться заметно Следом за, эти, за этой парой дуэлянтов, в общем-то, ничего не происходит, поэтому вернемся к ним. Что у нас тут? Фадеев минут 11.511, 11, А вот сейчас Рештов уступил, Уступил практически полсекунды. Но такое. Но это по чистому времени круга. здесь такое впечатление, что они уже приблизились. Нет, здесь все-таки напрямую-то это не так очевидно. Но при прохождении полота к Костром было просто такое впечатление, что просто уж совсем близко и перетормаживает в Ремусе. Вновь в но у меня такое впечатление, что в общем-то в целом если он допускает юз колес при торможении это не так уж и сказывается, может быть даже машина частично под это настроена или настройка позволяет как-то избегать сильных потерь времени потому что в последнее время блокировка колес на торможении как-то не сказывается совершенно может быть на общем темпе круга но не на расстояние между двумя пилотами мы видим что очень сильный угол ä, поворота колес в поворотах у Renault. может быть полей настроен на недостаточную поворачиваемость. А, но ну, тут уж каждый пилот настраивает сам под себя итак 29-й круг нет 30-й 30 круг минут 11 378 минут 11 314 вновь отыгрывает Решетов, но слишком мало он отыгрывает в итоге. Но это такая их кто поедет первым на пидстоп сейчас. А времени-то остается мало. Времени-то остается всего лишь 6 кругов. Я бы даже уже сказал 5,2 трети. А, но остальные пилоты уже, видимо, едут, что называется, надоест Потому что осталось слишком мало, и свои пидстопы они уже отработали. Это по-прежнему я напоминаю Алексей Евсеев. Богдан Ковалевский, Дмитрий Усольцев и Юрий Сазонов Макларен, Верджин, Рено и Залбер, соответственно Напомню, сошли Сошли у нас Алексей Валетов У нас сошел Я, к сожалению, что-то подзабыл Александр или Алексей Тимофеев Андрей Тимофеев, тем более Прошу прощения Ярослав Арзонин Дмитрий Хохлов Нет, это был Дмитрий Трофимов А вот здесь Дмитрий Хохлов И Вилли Гринов Также Дмитрий Загоруйко и Макс Хохлов Смотрим время круга Вновь конец Да, 31 круг Но такое впечатление, что расстояние между ними не сократилось Минута 12, 110 И минута 11, 698 Да нет, полсекунды сейчас решит что у Фадеева но никак, никак он к нему не приблизится на расстоянии атаки Нету здесь пока атакующих действий Евсеев, Ковалевский Все они едут в одиночестве Даже у Сольцев уже перестал отыгрывать время у Ковалевского И сейчас, по-моему, наоборот, даже начинает немножко отставать Вряд ли он сейчас его успеет догнать А там такое впечатление, что Евсеев скоро будет обгонять Сазонова на круг Да, это Макларен, это однозначно Макларен а наши дуэлианты непримиримые сейчас, если я не ошибаюсь, в повороте а, Ники Лауда. Но нет, здесь ошибается Решетов. Ошибается абсолютно очевидно. Выходит в траву, и сейчас он, скорее всего, по итогам этого круга-то уступит. А, Форс Энди... Ну, я думаю, что либо сейчас в этой борьбе... Скоро будет развязка, либо они так и финишируют уже, в конце концов. Время круга, но мы сначала смотрим что в данном случае, минута 11.100 ровно, и минута 11.650. Полсекунды, я не понимаю, как Фадеев проигрывает столько, учитывая, что Решетов еще и вылететь умудрился. Ну, просто магия какая-то. Или я просто чего-то не доглядел в течение 32-го круга, а пилот уже на 33-м отрыв сокращается, этот отрыв сейчас, ну, так вот, на взгляд, на скидку примерно 2 половиной секунды. Да нет, какие там? Полторы-две. Не более. а Может быть, и менее. Вновь вернемся. Ни у кого ли ничего не случилось? Да, Алексей, все спокойно и без инцидентов обогнал как опасно. Он сейчас пригнулся на правую сторону полотна, но обогнал, в общем-то, вполне нормально Сазонова. Я такое впечатление, что Калалевский приблизился, но не настолько, чтобы речь шла о каких-то атаках. У Сойца все еще на пятом месте, сезонов все еще на шестом. А что у Двильянта? Они уже очень близко друг к другу. И очень даже сильно внутрь заходит в Юхины. Ну, тут просто расстояние атаки, друзья мои. Время круга минута 12.045 в 9, минута 12.039. Шесть тысячных разницы, а это уже, друзья, ни много, ни мало предпоследний -пред круг. 34 по счету и мне кажется, что уже может быть все при таком темпе, может быть уже на этом круге возможно какие-либо атаки, а поскольку атаковать будет Рештов, пока будем смотреть гонку с его а, не глазами, а камеры. В, в, немножко, а, немножко началась пробуксовка на выходе из Ремуса, едва не ушел в разворот но стабилизировал машину перетормаживает вновь а, Фадеев и это дает Шанс Рештоу компенсировать Потраченное время Потраченное на выходе из Римуса Но здесь широко-широко уходит Здесь явно недостаточная поворачиваемость У боли до А вот здесь даже Наверное тоже ожидал Недостаточной поворачиваемости Направил болит слишком внутрь В Бергере Но далее Кюхенринд Сейчас вновь переключимся На Фадеева, чтобы посмотреть Его время круга пилоты уходят на предпоследний круг Фадеев минута 13, 791 оу, какой тут дикий проигрыш практически да, что там практически, секунда и две десятых наверное, все-таки это уже здесь сказывается резина потому что в отличие от Решетова Фадеев никаких, видимых ошибок не совершал, но проиграл секунду и две десятых и едва сейчас не было атаки в Римусе и вновь едва не уходит в разворот Рено но вот уже пошла вот это уже атакующий, вот это уже атака, это уже атака, и здесь рано в Дюссельден будет ли атаковать, нет, вновь была блокировка, по-моему, -по даже всех колесу Фадиева, может быть, обоих передних или обоих задних, ну правда, если бы это были оба задних колеса, скорее бы я бы скорее развернула. Но, опа, есть атака, есть атака В Герхарде Бергере, есть контакт И выносит, по сути, Никиту Фадеева Но Фадеев-то продолжает Движение и А вы знаете, друзья мои Я вот как раз говорил об этом Несколько кругов назад Оба этих пилота сейчас уходят На последний круг Но не заехали в бокс Значит, о чем это говорит? Это говорит о том, что они просто Не послушались Организатора Евсеева, Алексея, который, в общем-то, всем четко дал понять, что в данной гонке все должны заехать на пидстоп как минимум один раз. А они уже этого сделать не смогут. Ну, правда, поскольку здесь гонка-то... И он пытался контратаковать, но у него... Времеси, но... в между двух, фадеев, но у него это ничего не вышло. И, скорее всего, Рештов уже выиграл эту гонку, но все-таки круг-то еще не окончен последний. И сейчас, видимо, будет контратака в повороте Гёссер. И есть атака, но чуть-чуть не хватает чуть-чуть не хватает Фадееву, чтобы вернуть себе первое место но зато, вот знаете, если бы они все-таки заехали в бокс, не факт, что у нас бы такая борьба бы была так что, в общем-то, интересный спектакль нам сегодня подарили эти два пилота и будем надеяться, что каждая гонка в чем, уже в основном чемпионате будет завершаться чем-то подобным нет, в Йохен Ринд атаки нет в мобилком атаки нет, но там чей-то передний спойлер, и мне кажется, что это спойлер Евсеева. Мы это сейчас проверим. И Никита Решетов выигрывает эту тестовую гонку. А, Никита Фадеев вот так вот тормозя, финиширует вторым. Да, посмотрите, Ковалевский, Ковалевский на третьем месте, Дмитрий Усольцев без спойлера, или может быть это просто Евсеев уже завершил гонку? Нет, наверное, я вам сейчас не могу сказать, кто уже... Евсеев пятый числится, на самом деле, друзья. Вот. Да, он, наверное, потерпел какую-то аварию в конце. Ну, в общем, что получается. Никита в первый, Никита Фадеев второй, Богдан Ковалевский третий, Дмитрий Усольцев четвертый, только пятый Алексей Евсеев, и Юра, Юрий Сазонов финиширует шестым. По-моему, он только сейчас и финиширует. Да, он едет в бокс, у него вот только сейчас будет вообще финиш. Минута 13.848. Не самое худшее, наверное, время круга то Ну, в общем-то, у нас э, вот этим гонка и э, тестовая заканчивается. Лидер это уже, ну, сейчас только Ковалевский. Еще продолжает движение, э, заезжает, э, ну, круг возвращения в боксы. Там за ним, по-моему, э, то ли, нет, и все это уже там. Э, значит, там у нас остается Сазонов, потому что больше это и ты некому. Вот этим у нас заканчивается гонка, значит, остальные пилоты, которых я вам называл незадолго до финиша, не доехали. Ну, что мне сказать в завершении, в следующий раз мы с вами увидимся уже непосредственно на квалификации первого гран-при сезона, гран-при Бахрейна, который сейчас многие спорят, на какой конфигурации проводить. Да, в соответствии с реализмом было бы правильнее на новый конфигурации с дополнительным сектором но многие пилоты многим пилотам этот сектор не нравится не против него в общем пока это мы не знаем на каком бахрейне мы с вами увидимся но это будет однозначно бахрейн квалификация уже будет более намного больше пилотов 24 и первый этап наверняка будет он очень интересным на этом Наверное я с вами уже должен попрощаться Увидимся на старте сезона Для вас работал Богдан Холошевский. До свидания